приветствую подписчиков и гостей моего канала с вами ирина В сегодняшний мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной серединку для панта или цветка для этого беру фетровый кружочек его диаметр 3 сантиметра большую бусину с диаметром 8 миллиметров она нужна одна, потом 9 штук бусин с диаметром 6 мм и бусины на нитке их 15 штук и диаметр 3 мм а также нам понадобится иголка с ниткой и клей момент кристалл начинаю с того, что нужно к центру фетрового кружка пришить большую бусину для этого фетр складываю в четверо определяю центр и к этому центру пришиваю бусину. Нитка здесь может быть любая, у меня обычная нить, можно использовать леску или мононить. При пришивании обратите внимание на то, чтобы отверстия бусины располагались в горизонтальной плоскости по отношению к фетровому кружочку. Вот бусина пришита, нитку закрепляем и обрезаем. Теперь на эту же нить я буду набирать все бусины. В моем случае красные, у вас могут быть любые другие, те которые подойдут по цвету вашему изделию. Бусины набраны и теперь все это я связываю нить в кольцо. Делаю тройной узор, о, узел. Таким образом нитка не развяжется. Обрезаю ее. И кольцом надеваю на большую бусину. А теперь нужно к фетровому кружочку. Пришить это кольцо. Я это делаю буквально, пропуская каждую бусину. Вот между бусинками вывожу иголку и завожу ее обратно, почти в то же самое место. Многие в этом случае используют горячий клей, но надежнее пришить. Ну вот, все бусины закреплены, теперь остается закрепить ниточку и второй этап благополучно пройден. Теперь буду приклеивать маленькие бусины, а здесь я использую клей монет-кристалл, у вас может быть любой другой полимерный клей или жидкий силикон вот так равномерно и обильно наношу клей и плотно прижимаю бусины золотистого цвета к красным место соединения Нужно просто подержать, подождать, когда клей застынет. Вот клей уже подсох. И теперь лишний фетр я срежу ножницами. Ножницы держу под острым углом относительно фетрового кружочка. Вот так. Видите, даже бусины с обратной стороны выглядывают. И теперь остается край фетра обработать огнем. Просто на всякий случай. И все. В принципе, серединка для банта или цветка уже готова. Вот такая еще одна. Для двух бантиков, к примеру. Если вам понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. С вами была Ирина и до новых встреч!